Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Давно я вам обещала сделать обзор на вот этот вот паровой как бы отпариватель, который я купила. И вы знаете, с тех пор я прошу прощения за громкое название, но это вы сами понимаете. Это э, Я действительно им довольна. И давайте я вам покажу, расскажу вот именно вот, этим, вот этой вот маркой, потому что я пользовалась им не им, а другим как бы отпаривателем, как он правильно называется отпариватель, да у дочки у нее другой и вы знаете, вот этот вот лучший поэтому я вам его покажу расскажу, как он, он работает покажу на образ так, давайте начнем с того, что я его купила просто в электромагазине это у нас Philips сейчас посмотрю, как бы именно маркировку его, если здесь что-то будет ну вот, Филлипс 7000. И тут у нас серия 7000, Филлипс. Я не знаю. Эээ... Ух ты! На русском языке. Сертификат. Ладно. В общем, Филлипс. Другого ничего, никаких опознавательных знаков я не нахожу. Кстати, здесь тоже серия 7000. Все. Э -э вот. Что у нас здесь находится? Варежка вот такая вот. Это, наверное, чтобы на весу отпаривать. Не знаю, куда эту варежку выодевать. Вот. Две вот такие вот колбочки для наполнения водой. Да, их две варится. И в принципе все. Больше у меня здесь ничего нету. Коробку я сохраняю для того, чтобы вдруг что случится, э, вернуть ее. Что э, вот этого касается вот этого самой детали. Я, вы знаете, я не пользуюсь как бы им в висячем положении. Пока еще не пользовалась вот. Но я отпариваю лежа, в положении лежа. Что хорошо? Хорошо он очень хорошо формирует. Есть здесь два режима. Эко-режим и максимальный режим. Всего лишь два. Я сейчас на примере вам покажу, как они работают. Да? То есть, если вам нужна деталь просто придать форму петелькам, да, ровненькую и не изменять форму, вы используете вот этот эко режим, оно там пар очень такой деликатный, вот и не деформирует изделие. Если вам нужно парить именно, придавать форму, что очень очень хорошо получается, вот это у меня так утюгом соответственно так не получается и мочить стирать тоже не получается. с тех пор как я его купила то я больше ничего кроме того что я парю либо тем либо тем режимом я ничего больше не делаю вот от слова совсем вообще ничего так здесь вот эта штучка вот так вот открывается емкость вот это для воды сюда заливаем воду все кстати очень просто в употреблении я, конечно, попробую найти вам какую-то ссылочку, чтобы вы хотя бы понимали и почитали там. Какая... Ну, чтобы вам, если вы захотите купить, я же говорю, никаких партнерских ссылок здесь не будет. вот. Только рекомендация моя. Вот, вы одеваете... Видите, я не нашла. Вот так вот просто совмещаете вот эту выступающую штучку с дырочками. И защелкиваете, все. Далее, вот есть одна кнопка, вот пар, выпускаете пар. Этой кнопка сейчас я все покажу. Этой кнопкой вы меняете положение вот этой вот штучки. Все. В принципе, в управлении все очень элементарно. Никаких выставлений заморочливых, умных, там дисплеев, ничего нет. Раз, два, три кнопки. Ну вот, включить, выключить. Все. Четыре. Раз, два, три, четыре кнопки. Все в управлении. Ну и сейчас я вам на примере покажу, как же он работает. Потому что так я могу рассказывать сколько угодно. Вот так вот он выглядит. Я же говорю, я не помню, кстати, какой у Даши моей отпариватель. Но этим я безумно довольна. И с тех пор, вот я его летом купила полгода почти он у меня, и я больше у меня не лежат намоченные разложенные вещи, больше у меня ничего нигде не сохнет, не занимает это несколько дней в ЭТО, и кучу нервов это не занимает. Я все делаю вот этим вот отпаривать абсолютно все. Больше никаких других как бы манипуляций связанными вещами не делаю. Вот, тем более, что после, если вот, после стирки, то оно получается, я не знаю, что это, куда это, если мочить и раскладывать, все равно полотно уже получается не такое, здесь оно получается достаточно таким дорого, дорого выглядишь <смех> не знаю, как как выразиться. Вот. Ну что, давайте я сейчас наберу водичку и на примерах вам покажу. Итак, первым делом я включаю в розетку. Здесь сам утюг я, кстати, вот так вот его оставляю в розетке и ничего пока не случилось. Ну вы не рискуйте. Это я говорю свой опыт. Вот у нас кнопка. Мы включаем первый режим всегда, всегда. Включается вот этот вот эко. Пока это блимбает вот эта кнопочка это значит, у нас это все разогревается. Вот, есть у меня вот две шапки. Вот этой вот мне нужно просто выровнять петельки, не придавая форму. А вот этой вот, она резинкой связана, она внутренняя, это будет шлемик внуку моего. Эту надо как бы вот придать форму. Вот, и сейчас мы с вами это будем делать. Вот, смотрите, уже горит лампочка. Это значит, что мы уже можем работать. Так, здесь я просто выравниваю петельки, как я это делаю. Я всегда, кстати, еще не пробовала в висячем положении делать. Я всегда ложу на полотенешко, покрывалка, нажимаю вот эту кнопочку. И ничего не происходит. Вот. Пока, пока оно как бы тепленькое, я всегда вот так вот стряхиваю и как бы растушиваю его, пока тепленькое. Вот видите, петельки выровнялись. Вот так вот это работает в режиме Петельки выровнялись. При этом оно, полотно не растянулось. Оно осталось таким, каким оно было. Если вам нужно переключить на больший режим. И вам нужно как бы там формировать. Вы вот эту кнопочку придерживаете. Нажимаете, придерживаете. И у вас загорается вот это. Лампочка Макс. И вы уже начинаете утюжить на максимальном режиме. Вот эту штуку я хочу растянуть. Поэтому здесь я буду разглаживать. Видите, здесь уже деталь растягивается. Этот режим уже и пар более интенсивный. Вот в этом режиме, если вам нужно спаримировать изделие, вот именно на этом режиме. Кстати, вот у меня произошло то, что делать не нужно. Тут в составе шерсти у меня получается, что подзбилась полотно. Вот. И мне придется... Это, кстати, и хорошо в обзоре, потому что очень аккуратно с, с вот этим вот режимом Макс. Здесь нет, здесь все четко. То есть, если натуральные э, волокна, то только на эко вот этом вот режиме, на маленьком, вы просто при, э, придаете ровность петелькам. И вы и полотно не сбивается. А здесь вот я смотрю и не могла понять, что такое. И смотрю, сбилось. Вот именно как сваленное оно получилось. Но ничего страшного. Это мой опыт. И тем более я вас предупредила. Очень даже я думала, что я эту резинку растяну. Да, вот это его деталь. А может быть она и... Нет. Я просто хотела вот эту резинку как бы сделать внутреннюю шапочку. да Мне придется перевязывать. Двойной, двойной шлемик хотела сделать. А этот сушками, ушками. Но ничего, все. Я все поняла. Переключаю на эко. И только при шерсти работаю на эко. Вот что хочу сказать. Вот такой же эффект у меня происходит с этими с пряжей из Алиэкспресс. Вот которая Кашмир, который я в Бобине заказывала. Вот точно так же она себя ведет сейчас еще попробую одну вещь так это вот шапочка вот это кстати первый раз, не первый раз случилось это шапо, э, как бы эта шапочка у меня сегодня буду снимать мастер-класс из буклированной пряжи с алиэкспресс Пряжа, пряжа прошла тест. Тут все нормально. Шерсти нет. Форму принимает нормально. Видите? Ну, кстати, это экорежим. И вот так вот я и, и формирую, когда глажу, раскладываю, пока тепленькое. Допустим, если мне нужно рукавчик там э, сформировать, окат а рукава. Вот все хорошо формируется вот именно в процессе глажки. Дети была шапочка измятая. Теперь потому что она ехала в чемодане. Сейчас я буду ее снимать вам, девчонки. Все у меня записи сохранились. И очень хорошо себя зарекомендовала эта шляпуля. И пряжа, кстати. Вот. вот смотрите. Вот прекрасно. Придается форма, какая нужно изделию. Ну, здесь на манекене еще бы макушку, конечно, проутюжить на манекене. Но это все можно сделать, девчонки. Вот такое, такая вот рекомендация, вот у меня для вас. И быстро. Ну, кстати, вот этот нюанс, который у меня случился, это все нужно пробовать на образце. Когда мы вяжем образец, мы его как бы обрабатываем, по которому мы считаем э, плотность. Да? Вот. И до изделия вы уже будете знать, что вам делать и как вам, на каком режиме вам э, именно это все дело обрабатывать. Ну, а девчонки, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Великая Школа Рукоделия. Надеюсь, вот такой вот корявый обзор, девчонки, не умею я, конечно, снимать обзоры. Ну вот, что могла, рассказала, показала. Опознавательных знаков нет, кроме Philip Филипп, Филипп 7000 сервис. Да? Я попробую, не попробую, я найду. Ссылочку вам оставлю, чтобы для ориентации, чтобы, вот, чтобы вы это все Понимали. Ну и в управлении. Намного проще, чем утюг. Я, кстати, на утюге как начну вот эти режимы выставлять. А здесь, а здесь два режима. И все. И поехали. Ну все, девчонки. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика Школа Рукоделия. Всем пока-пока.